Я познакомилась с Ладо очень вовремя, как раз когда наступил кризис в связи с карантином. Я искала способов и путей для того, чтобы каким-то образом спасти свой бизнес. В очень-очень неудобное время я открыла две кофейни, прям перед карантином открыла вторую во время карантина шел ремонт, и вопрос стал о том, что я просто не смогу вот собственными силами справиться. И мне друзья порекомендовали Ладо, сказали, что обратись к нему, он поможет с wow. а, реструктуризацией бизнеса, с, с тем, чтобы достать какие-то кредиты, которые по простому смертному достаточно сложно достать просто потому, что у него есть специалисты, которые разбираются в этом. Я могу сказать, что несмотря на то, что для меня все эти услуги кажутся достаточно дорогими, я понимаю, что самостоятельно бы я вряд ли разобралась с планом действий, как нужно двигаться, по направлению к чему, для того, чтобы попытаться спасти бизнес. Конечно, мы еще в процессе, еще много решений предстоит сделать, но я, если честно, чувствую себя достаточно спокойно в компании таких людей, потому что я понимаю, что есть люди, которые в чем-то разбираются, в чем не разбираюсь я. При этом, как Баладов бы, всегда, он э, идет на какой-то диалог. И это очень ценно. Я вижу, что он заинтересован не только в том, чтобы просто как, как бизнес, да, что-то с этого получить, а в том, чтобы помочь э, спасти дело, которое я строила там годами, вложила все свои деньги. Мне бы хотелось продолжать с ним работать и посмотреть, чем всем, всем это может закончиться. Но я думаю, что это не закончится, это продолжится.